не прорешали? Смотрите, умственно прорешаем задачку, проработаем и приступим к письменным заданиям. Хорошо? Задача такая. Кире нужно было вымыть 7 тарелок. Она вымыла уже, уже, то есть она уже вымыла три тарелки. Сколько тарелок ей осталось вымыть? Четыре. Почему? Как догадалась? Рассказывай. 4, потому что, все, что 4 плюс 3 равно 7. А если, а если 7 минус 3 равно 4. Вот. Значит, решение к задаче Ярослава будет какое? 7 минус 3. Uh -huh. А почему минус, хочу спросить? Потому что она уже вымыла. Uh -huh. То есть они Ура. уже как бы ушли. Uh -huh. да. То есть их уже нет. Они были и их не стало. Соответственно, uh -huh. мы поставим здесь э знак для задачи минус. Верно? Верно. Хорошо. Так. так теперь. Так. Упражнение 60 мы пролешает. Теперь обратите внимание глазками на доминожки. А, а я не руку. Так, моя дорогая, у тебя забыла, да? Угу. Держи. Вообще, обратно. не могу вот с тобой по Да. На наши доминошки. А я могу, я Илюша, на доминожке глазки опусти. Берите, Что это? Бери. Наши бедру. На доминошке, обрати внимание, смотри. Угу. Смотри внимательно на первую доминошку. Скажи мне, пожалуйста, сколько всего в общем в одной доминошке мы видим кружочка? Пять! Чет... Сколько восемь. я вижу в первой доминошке? Восемь! Кружочка? Восемь! Пять! Восемь! Сколько? считай пальчиком, найди восемь. мне пять. Раз, Раз два, два, три, четыре, два, пять, шесть, семь, пять. восемь! Нет, 6, в общем, восемь, восемь, восемь. всего, всего. 8. В одной доминошке я вижу восемь кружочков. А сколько вычеркнуто отделено чертой кружочков? Три. Три. Хорошо. А какой пример тогда я составлю э, к этой доминошке? Восемь минус три. Восемь минус три. Хорошо. Ярослав, но ну сколько будет восемь минус три? Равно 5. 5. 5. Хорошо. Илюша, а как я могу разложить число 5? 5. Угу. На какие 2, 2 числа я могу разложить цифру 5? Помните, как покажу? Сейчас даже вспомню. Помогу вспомнить вам. Смотрите. Число 5, Илюха, обратите внимание. 3. 3. Верно. Потому что 4, если 7. я поставлю знак плюс между этими двумя числами, то я получу цифру пять. Верно? Так намного понятнее, правда? Дальше и поехали. Данил, 1. выпрями ноги и убери свою рацию. Девять. Вот чтобы я ее не видела. Девять. Хорошо. В общем, в общем, мы видим девять кружочков. Рада? А сколько 4. кружочков мы видим? Отделенных Моя. вычеркнутых. Я вас выселю. Сколько видер? Вычеркну. Хорошо. А значит, какой пример задачи я составлю? Вот задачи до минус. 5 плюс 4. 5 плюс 4. 5, плюс 4. 5 минус 3. Uh -huh. 5 минус 3. А почему минус? Потому что тут отдельно. Они уже вычеркнули, то есть их уже нет, их убрали. А когда мы делаем действие вычитания, убираем, соответственно, это становится превращается в знак минус, не в плюс. Мы не прибавили, мы не принесли. Мы это убрали, значит, вычитаем. Хорошо, 5 минус 3, верно? То есть не 5, а 9. Сколько во втором там, я без учебника? Во втором девять. 9. 9. Поднимаем? Три. Три. Сколько получится? Шесть. Угу. Хорошо. Другой вопрос стал. Смотрите. Шесть. Сидеть число шесть. Неудобно, надо сказать. Так. Число шесть. А как мы разложим число шесть? Пять и один. Пять и один. Еще. Тогда если про разные способы заговорить... 3 плюс 3. Давайте я напишу 3 плюс 3. 3 и 3. То есть, если я ставлю знак сложения между этими двумя числами, я получаю цифру 6. 6, конечно. Так. Блавочки, еще. 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, Всего, да, считай. Сколько насчитал в общем кружочках? В одной, последней, немножко. Сколько кружочек ты Восемь. Ну-ка давай-ка пересчитаем. Покажи мне, где восемь. Один. Давай вместе считать. Называй. Вот, одном времени. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нет, 8. в общем, в общем, когда я скажу. Десять. Десять. Зачем ты мне говоришь восемь? Десять. Всего? Десять. Учись слышать то, что я говорю. Всего. Я задала вопрос. Сколько всего? А, всего кружочков, как мы узнали, десять. Сколько вычеркнутых кружочков мы видим? Давай, приди внимательно. Вычеркнутых, зачеркнутых кружочков, сколько мы видим? Семь. Хорошо. Получаем Семь. Получаем 7. А как 7 я могу разобрать, правда, хочу послушать? 6 и 1. 6 и 1. А еще? 4 и 3. Рука есть? Угу. Ярослава? 5 и 2. 5 и 2. Давайте записываем. 5 и 2. Я поставлю знак сложения между этими двумя часами какое число я получу? 5 и 2 5 плюс 2 да, что я получу в итоге число э, 7. Цифру 7, хорошо так, теперь вот эти записи можно даже вот так круглочек обнести у меня это, конечно, не совсем аккуратно и ровно но... Записать мы это сможем. Вот эти три записи, три числа, три доминошки, которые мы разобрали, должны быть у вас сейчас в скале. Доминошки? Нет, доминошки рисовать не нужно. Нет, кто-то смотрит, что мы уже Смотри, те, все, нужно. Илюша, услышь меня, пожалуйста, вот да, все записано. Ты просто должен перенести себе в тетрадь. А они большие должны быть? Будут... Нет, нет, маленькие, как я учу, в одну клеточку, чтобы циферка помещалась. Нет, не нужно большие. Данюша, ты понял, что нужно сделать? Перенеси, мои дорогой, вот эти три записи, которые есть у меня на доске. Коряненькие, но я думаю, понятно, что надо сделать. Так, Данюша, вот так. Майя, ага, хорошо, хорошо, понял. Так, поняла Велеслава, Ярослава, поняла? Так, давай-ка я тебе ластик да? Вот эти халяки, что я писала на доске? Ты Видишь, цифру 7 написала, цифру 5 и цифру 6, видишь? Сможешь переписать то, что есть у меня на доске? Сообразишь? Давай сначала с цифрой 7 вот такой интересный лабиринт нарисуемся. Потом с цифрой 5, а потом с цифрой 6. Вот тут аккуратно отступи, вот тут. И нарисуй мне все, три записи напиши. Хорошо? Ну в таком случае нарисуй. Готово. Почти. Почти. Почти. Почти. меньше цифры Почти. Стрелочки вот так две. Почти. Почти. Почти. Почти. У кого? Да. Почему? Да. Ну. А у тебя что? За печали видно? Нужно начинать отсюда слева направо. Мы начинаем всегда. Ну никак не справа налево. Ты уже переписала это. Маленько-то сверяй глазками, что делала, что не делала. Так, упражнение 61. -е. Нам нужно закончить со счетом до конца. Упражнение 61. Не знаю, мне нет. Нет рук учтения сегодня. Все, только первый урок хореографии. живет. А -а -а. Три урока живет. Потом пообедный, пообедный. Да, да. Да, да. Ты -да -да. да -да -да. да -да -да. пешком пойдешь к И теперь обоих пойдешь к Первый столбик, все видят? Два, по три столбика здесь по два примера. Обратили внимание? У -у -у. Первый пример начинается. Пять плюс три, второй восемь минус три. Все видят? Данюша видит? Не видит. Вижу, что не видит. Так, вот он. Первый столбик. Начинаем, отступаем одну клеточку. Так, теперь. Одну клеточку вниз отступаем. Переслав, одну клеточку вниз. Записываем первый столбик. Пять плюс три, восемь минус 3. Это столбик, просто у малышка, видишь, совсем с двух примеров. Пять цифр и стараюсь их помещать в одну клеточку, чтобы они были меньше и аккуратнее. Понял? Ты же у меня там аккуратно писал. Упражнение <связываю> 6, 1, 61, 5 плюс 3, 8 минус 3. Отступаем одну клеточку от состава числа вниз, вот от этого. И записываем первый столбик. 5 плюс 3, 8 минус 3. Записала? вниз вниз. Вок мы отступаем только тогда, когда пишем старый столбик. Все. Как дела? Я не еле питаешься. Чего пытаешься? Писать семь. А затем палочки нарисовал. Девил? Да. У каждой у каждой цифры дом, что ли свой? Да все. Все хорошо. Те, кто записали, сядьте правильно, чтобы я видела, с кем можно работать, кто уже закончил. Ну, дели, нравится, если тебе тебя так тетрадь Конечно, я не помню, как попал. Всем в другую сторону. Пожалуйста. Смотри. Вот так. В другую сторону. Вот так. О! Она в сторону окошечка выглядит, а они в сторону уже понимаешь? Тоже на окошечко смотрим. В окно. В за... да, 8. 8. А дальше. 8. Как я могу разложить число 8 на? 4, 4. 4, 4. Еще варианты такие? Ился. На 4. 5, 4, 3. Хорошо. Еще? 7. Отлично. Все хорошо поняла. Сообразили дальше. Второй пример числа. 8 минус 3 равно 5. 8 минус 3 равно 5. Еще раз повторим, Илюша. 5 Цифру я как могу разложить на какие числа? Пятерку я как могу разложить? На. на три два. Отлично, хорошо. Дальше, теперь отступаем две клеточки в бок. Не вниз, не влево, не вправо в бок. Как я говорю в бок? Отступаем две клеточки в бок. Девочки, ноги Ноги, говорю, рада. И пишем 6, 6 плюс 3, да, записываем второй столбик. Второй столбик 6 плюс 3, 9 минус 3. Отступаем 2. Где написала? Так я так не вижу. А почему ты у меня пишешь не, не сначала страницы, а вот тут Отступаю уже теперь 2 здесь. 2 и на 3 записываем второй столбик. Волосы, 5, 6, 5, 6, 5 и 3, 5, 1. 5, 1. Угу. Рада, еще есть вариант, как 3. разложить число 6? 3, 3. Разложили 4, 2, 3. 4. 2. 4 и 2. 2. Ты помнишь, Ты М -м -м -м. Ой, и меня, Ой, у меня вопросы. Ой, у меня вопросы. Ой, у как еще 6, 6. Да. либо 5 6 грибов 6 он уже нарисовал 3 сколько грибочков ему не хватает до 6 3 или я как думает 3 а почему есть допустим мне еще не хватает сколько мне еще не хватает еще три еще три долго сидеть. так дальше столяру нужно было сделать четыре ножки для стола совершенство какой-то жизни. Знаешь, сколько нужно? Почему две? Смотри. А столяну нужно сделать всего 4. Ему надо четыре сделать. Он уже сделал 3. То есть 3 у него уже есть. Одну! Сколько ему нужно дополнить верно? Одну. Потому что от 3 до 4 не хватает одной. Но. И Венера? Стать аккордом повтор до конца. Все, сейчас мы заканчиваем. Просто чтобы нам на понедельник перейти к четверке, мы сегодня должны закончить полноценную строчку. А теперь я попрошу вас составить мне задачку, любую свою, которую нужно будет отнять от 5-3. Любую, абсолютно. Пожалуйста, вас... Катя, хотела забрать... 5 грибочков угу. 3 она забыла собрать сколько всего, сколько всего грибочков осталось? хотела собрать 5 так а, тогда не так сделаем тогда сделаем не хотела, а Катя собрала 5 грибочков 3 -3. и 3 съела Классно. Илюз, давай твоя задача. Да, перемена. Давайте закончим задачу. У мамы было... Три... Нет. Ой. Давай, ладно. Катемир. Что? Желе надо после обеда вообще-то. Ага. Ага. очень вкусно, мои там. Что Не маленькая. Что это я? У меня еще вкусная каша на обед. И все, пойдете с этой А какая каша? Гречневая сегодня. А я такая умрюхала гречневую. Нет. Я Это думал. не молочное, если а не гречные, и не суп. А если вот гречка с молоком? Ну, mm, будет с молоком. Если Ну, mm. молоко. mm. я, молоко. я, я, я обожаю просто гречку с молоком. Я тоже. А знаете, что? Uh -huh. Первое слово, дорога, второго, первое слово, съела коров, коровка родилась, и снова появилась. Это вот дальше подробно. <свят> первое слово, даже <"дорожь>, второго. <свят> <свят> Угу. Так. 3 плюс 1 это откуда у нас? 1 плюс 3. Ты у меня места, что ли, перепутала? Места перепутала. Так. А, это же у меня места поменял. Здравствуй. Точно, точно. Всё вспомнило. Так, сейчас я думаю, что в данном случае занятия не надо. Так, маму, 60 упражнение да? Давай тебе арифметическую одну да? ты будешь Умеешь дома? Тоже ничего. Мама, ты не делаешь так? дома не прописываешь? Красивенько. Мама не делает так? Делаешь? Блин, заканку сломать. так к нам да? Собирайте на этой плане до конца вот этой строчки. Вот она у да? Так, здесь коллектор. Отступают друг от друга одну клеточку. Видишь? То есть написала цветок. Клеточку шагнула. Попробуем. Тетрадь на сказок, чтобы было красот. Ох, дедок-то согнулся. А -а -а -а. Да? это кто курс, да? Ну, не буду Ох, так как у нас арифметика, мы пишем цифровым способом, не просто... 10.1. Да, отступаем. Две. Опустили все глазки в рабочей странице. От предыдущей записи, а от, минуты, от последней, точнее, темы. Так, где закончим? Вот тут, да? Значит, отсюда начинаешь сразу тринадцать точка одиннадцать. От последней темы, от последней вашей заключительной записи с прошлого урока. Вот она у тебя девять. Откуда 3 клеточки я вниз? Ага. Ну, вот, да. Тринадцать точка росла. одиннадцать точка. Две клеточки вниз. Она пишет, хорошо, убирай, это все на переменке с тобой поиграю. Тринадцать точка. Где написала? Куда поехала? Вот у тебя последняя запись, заключительная тема. Вот это сейчас ластик дам, убирай сразу. Смотри, две клеточки вниз. На третьей пишем 13.11. Сейчас Не забывай что теперь работаем очень часто с ластиком. Все, все, все, все, все, все Заканчиваем нашу тему счетом на 3. Сегодня у нас заключительный урок. Заключительный страничку открываем в наших учебников. 38. Страничка 38. 3.8. Илюша. Страничка 3.8. 3А. А, верно. Все, хорошо. О, уходи поровни 3,8 так, все нет да, что-то совсем печально шло ты чего, как дед-то старый ох смотри, одну клеточку друг на друга, не лепи их друг на друга ты видишь, как они у тебя близко жить стали тебе нужно поставил, домик клеточку одну отступил поставил вторую, опять клеточку отступил, поставил третью Понятно? Mm -hmm. И как дедулька, не сгибайся. Вот так. Вот так, чтобы тебя придерживали, чтобы она не сбежала. Смотри, теперь клеточку и опять двоечку поставил. Опять клеточку отступил, опять двоечку поставил. Ничего, ничего, ничего. Ну, привыкнута она, она даже не придержит. Стой, стой, погони. Смотри. Берем. Тебе не мешает они. Волосшек твои красивые. Да. Смотри. Вот так берешь. Три пальчика должно быть задействовано сюда. Три рабочих пальчика на письме, смотри. Так, нет. Вот так. Указательный. Вот, как Велиславу. Чили? Так, вот так. Указательно. Мы как бы внахлест его наверх делаем. Оп. Вот так. Вот так, а вот этим просто помогаем, придерживаясь, смотри. Вот так ты должен тремя пальчиками держать королевши. Ну попробуй так. Вы вот намного удобнее. Такое чувство, как будто раньше я писал. Всегда правый пишет. У -у -у. Все обратно. Оп. Так, Ярославна, у нас что за ходьба? Присели. На меня глазки подняли.